Ну что, располагаемся, готовимся. Паспорт Готов. в развернутом виде на камеру. Представляемся громко. Митков Александр Валерьевич. 12.04.87. Как будете готовы, приступаем к движению. Наша Есть. задача будет на ближайшем перекрестке регулируем развернуться. Понял? Готов. задачи на перекрестке регулируем повернуть направо на втором походу налево поедем Ближайшее допустимое место для разворота, разворачиваемся, в обратном направлении движемся. И поедем направо. поедем Режим на данном участке. И будем выполнять опережение впереди идущего учебного транспортного средства. Задача понятна? выбрать место для остановки остановиться Да, танцучка ну, <смех> немножко да понервничали ну, при опережении <смех> тоже повнимательнее да? надо дожимать сцепление когда переключаемся хорошо росписи напротив моих угу. аккуратненько кидаем автомобиль, <смех> следующего заем